В очередной раз приехал к Завгару, за очередным-очередным автомобилем. Встретили на, наилучшее хочу отметить, менеджера Рената, который сопровождает меня в сделках. Достойная организация, понимающие люди. Автомобили, которые я покупаю в них, меня устраивают вполне. Все делается под клиента. Так что добро пожаловать следом за мной.